Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Розе, и это интервью с дровами. Кто такой дрова? Дрова это персонаж Леоны Второй, кто не знает, кто такой дрова, и кто не относится к Леоне Второй. Возможно, вам будет неинтересен этот разговор, то попрошу просто поставить лайк. Если вы меня поддерживаете, закрыть видео и идти дальше. Ну, а кому интересно послушать мысли Дрова, что он думает в будущем, какой у него уровень персонажа и вообще, какие у него мысли, то дальше видео. Это Дрова что ли? Ну да. Он самый? Ну да. Здравствуй. Приветик. Через... Через доброй ночи. Я не знаю. Ну да, у меня тут немножко немножко спят, но можем поговорить. Вот. Ну, задавай вопрос, что то вопрос? А да подожди, ты куда торопишься? Задам. Сейчас соберу вопросы. Ты из Питера, да? Я? Да. Нет. Откуда? А чего ты решил, что я из Питера? А, не помню. Был вроде какой-то разговор там. откуда Блинный ты? Ми, я с Кривого Рога. Знаешь такой город? Ну, конечно. Как я могу не знать такой город? Блин. кто мне говорил, что... Ладно, не важно. Хорошо. Допустим. Вот. Хотя какой-то канал там есть, да? В Ютубе. Ну да, есть маленькая аудитория людей там a 2 очку смотрят. А сколько у тебя подписчиков? Ну, 500. Mm. Ну, для начала нормально. Ну, начинающий юный блогер. Mm. А сколько тебе лет, если есть секрет? Мне 30 лет. Mm. Образование. Это важно? Не, ну, не хочешь, не отвечаю. Так просто спросил, для поддержал разговоры. Ну, училище у меня образование. Я сварщик вообще по образованию, но я не работал сварщиком. То есть вышки, вышки нет, да? Ну, это не важно, ну просто интересно. Я вышка есть. Красава. А кто ты по специальности? Менеджер по управлению персоналом. Ну это тоже не работал по специальности. Не, не работал? Не. Ну там надо было идти сразу после школы, да, немножко забил, задротил, ну такое, знаешь, Игрушки там всякие. Понимаю, бой в чате, это, это много, много времени забирает. А ну чего забирает, у нас э, такой идет информационный фронт, вот, как могу, так и воюю. Хм. Может быть, могу чуть-чуть больше сделать. Ну. Понимаю. Ну и чат не исключается тоже. Нужно доносить людям информацию. Так, подожди, на сервере вот у дрова один. Это твой перс? Это мой единственный перс. Единственный перс. А сейчас а второй перс, он заблокирован по Э -э, реально тебя заблокировали за то что ты флудил в чате вот это не флудил я да ладно? там ну там очень много было жалоб и, может быть это и по существу там уже были двухнедельные блокировки может это было и по существу Но не суть важно вот. э -э -э -э ну на 30 дней дали максимальную блокировку мне 30 дней еще не было были двухнедельные Пару раз, Ну, по сумме сложилось и, может быть, это и правильно было сделать такую блокировку. По сумме бану сделал. <связывая> ну, я действительно не успел перелететь, перенести персонажа. в вот. этом алмазиков немножко не хватало. 9 числа мне заблокировали, а трансфер был до 11 -го. ну немножко в этом жалею, не хватало у меня музыки. Так бы перелетел, лучше было бы пофиг. На Леону вторую? Да. Э -э нет, с Леону мы с на Леоне играем. Мы играем на Леоне, на пятую Леону я перелетел. Там дрова из Порта перенес, короче. Уже 62 второй вкачал. Гуд, хорошо, растешь. А, кстати, не растут, персонаж растет, ну такое. Ну, фарм там спокойный, короче. Фарм спокойный. В принципе. Можно расти, но русских, русских много. Русские кошмарят. Ну, короче, никто не блокирует ни одной блокировки что не было. То есть нету этих жалоб, короче, Галимах, знаешь. Ага. Ну, это бит каких-то. Ну, вот, просто есть какой-то такой обоюдный кошмарик такой, знаешь. Ну, ну жалобы не катают. Ну, может и катают, пока что нету суммарной такой. Ну, в принципе, пока блокировок с трансфера не было. Не, я продолжаю так же все делать, что я делал. Ну, ты также бомбишь. Да. Стабильно. Ну, может тебе так кажется. Я так не считаю, блин. Вот, просто я выражаю свое мнение, и все, вот, а кому-то там что-то кажется, ну, да, так и говорят, наши. я ж не буду там считаться, кто что говорит, знаешь, ага. вот, если, если бы я переживал чем-то мнение, я бы там думал, да, знаешь, кто-то скажет дебильно. Ты чисто выражаешь свое мнение которое ты считаешь правильным да? ну я так думаю да я об этом говорю да ну кому-то это не нравится кому-то может это что раздевать ночь ну, я же не пишу для одобрения я пишу то что я думаю понимаешь ну как персонаж мозай который есть на леоне второй тоже ого мы можем поговорить об этом да конечно это очень интересная история об этом персонаже. У меня только пока догадки, очень много. Ну, просто интересно, знаешь? Я ж в этом клане, да? В этом клане я был, и, ну, как... Ангелы, которые, да? Да, да. И, ну, кто такой Мазай? Ну, я могу себе могу представить, кто такой Мазай. Этого человека в реальности, Вот. И кто такой Мазай, который пишет сейчас? Кто был человек, это не человек. Ну, то есть это два разных человека. Это совсем другой человек. Совсем другой человек, да. И мне написал, эти клана, там, ну, пару человек, что... Ну, он не выходит в Дискорд. У меня никогда не было Дискорда в этом. мне в Дискорд никогда не выходил в клановский и нет у меня мазаевского дискорда, но мне написало пару чек, что ну, его уже нету в дискорде, он не выходит на связь. Ну, э, этого мазаева. Mm -hmm. Ну, то есть это просто какой-то долбоеб пишет сейчас, купил персонажа, и он пишет просто под его ником, мазаевой, короче, да? Mm -hmm. Ну, в клане, в котором я был. И плюс еще там у меня подвязались там, там пару дров, короче, ну кто-то тоже ник подвязал там, короче. Когда я менял... Ну просто... вчера был, вот вчера буквально вот, вот, ночью, вот это да? просто, когда я уходил, просто кто-то себе, ну подмял ник, короче, знаешь. Вот, а я думал, ну буду, буду приходить, не буду приходить, не знаю, короче, ну пофиг не было. Вот, Ну, короче, это, ну может быть это тоже сам базай, любитель попиздить ники, короче. Потому что, помню, когда я уходил, была такая история, что, короче, он писал в чат, что я, короче, зарегистрирую 50 аккаунтов, только, чтобы там, как там у тебя синдикат называется, ОК? Мафиози ОДЖИ. ОДЖИ, да. Вот, чтобы только ОДЖИ там не перелететь. А, там кто-то перелетать был, гоняли, короче. Гонял, кто какой синдикат гонял, наверное, по серверам. Что они перед трансфером прилетели, потом... А, э, соды, которые залетели о, на пвп. ну так он писал, что, короче, я сейчас создам 50 этих аккаунтов, чтобы, короче, никто не вернулся. <смех> ну, толпаю. Вот. Что взять? Понятно. Вот. Ну, а почему не могу взять войник и, и взять, ну, Мазая, короче? Вот. Ну, ну, просто, ну, кто это? Не, ну, мне понятно, что долго Просто интересно, кто основа. Очень интересно, в ну, может быть, мы как-то на это выйдем, узнаем. Просто мне интересно, не знаю. К сожалению, не Петрика, нету в Дискорда. Ну, Петрик, Петрик, бы, может, что-то рассказал. А Петрик, это знакомый Мазая у вас, ваш общий? Не, Петрик Путях. это в этом, в Шоколаде был с, с врачом, короче. И, я помню, я помню. Вот он бы мне, может, что-то и рассказал. Потому что мы там в Дискорд с ним выходили. Мне что-то кажется, это или он, короче. Я в Шоколаде был в Дискорде. Вот, выходил в Дискорд Шоколада. Так ты не с ними улетел тогда? Нет, я никуда не с ними не улетал. А чем мне с ними улетать? Они меня даже в клан не взяли. Я был в Ангелах. А потом, короче, они улетели. Ну, чем не с ними? Это что-то... Ну, там тоже было много человек в шоколаде, которым я не нравился. Ну, вот. Меня, короче, в шоколаде же не взяли. Угу. Хотя вот этот Петрик, он тоже там был в руководстве, там не последний человек, короче. Ну, что-то там, я как-то вышел с ними, пообщался, ну, так, как-то кто-то там понятно. был против. Вот. Ясно, понятно. А какие твои дальнейшие, как сказать все качаю персонажи, себе спокойненько. Ну как спокойненько, там немножко кошмарят, конечно, но. Не так, как тут. Не так, как тут. Там не какие-то такие мелкие фони, там какой-то кадр пытается там что-то вырезать там ну так чисто нету какого-то такого тоталвара, короче ну, не знаю если мне чуть-чуть подкачаться то там вообще нет никаких проблем а... угу. ну так чуть-чуть пытаются конечно чуть-чуть пытаются у меня там есть э... это на 5 лионе. да у меня там есть э... основа есть э... Как бы клан, ну такое. И так чисто свой клан создал. всех своих запихнул туда. Понятно. А кем ты в реале работаешь, если не секрет? Ну, так э... <связывая> на удаленке работа. Можно сказать бизнесмен. Да про... нет, не бизнесмен. А, можно сказать, что компьютер всякая работа на удаленке. Знаешь, это языки программ, да? Не, не программист. а другое. Ну тоже с компьютером связано удаленка. Угу. А твой, ну Дрова на Леоне второй твой? Там помыла там помыло, вот я чуть-чуть выходил в ППК, в топ, короче, там была у меня такая затравочка до трансфера, там русский трошки обгонял по А там чуть-чуть кошмарил драконов, короче, всех там убивал, в хлам, короче, разносил, но сейчас смотрю, что опять придется, это все делать. Так сейчас у тебя есть твины, вот говори. Бо я буду вырезать конкретно. весь Дв. Угу. Все, что вижу, все буду убивать. Всех твинов будешь вырезать. Буду всех винов вырезать, вот весь ДВ буду вырезать. Все, же стоит в ДВ, а то стоять не будет. Я понял. Короче, такой. Ну, по по потому что, блин, потому что у меня персонаж отдыхает 30 дней благодаря Перловке. Кому? Перловке. Ну Перловка есть такой там тукачок. Из по-моему. Откуда? Перловка. -пер ну Перловка. Тоже, ну граци там с открытия сервера. М -м не знаю. Ну Перловка, по-моему, он из лок. или что? Это вот все вот эти все твари, короче. А, а, ты, в каком, а ты в каком этом я в ОДИ в данный момент. Ну, Оди, он да, Оди тоже, да. Просто для меня, конечно, сейчас вот всех ты, ну, просто вы пообщались, вот ты нормальный. Ну, есть еще там пару нормальных человек, кем я общался. Вот. Таких очень мало. Ну, по сути, конечно, по сути, все конченые твари. Ужас. Ну, ты ж понимаешь, жизнь такая. Ну, реальность такая, ну. Тут, ну, ну, хороших людей, ну, очень, ну, ну, с кем я общался, короче, вот сейчас с тобой общаемся, да? Ну, я с тобой нормально общаюсь, да? Ты со мной нормально общаешься? Ну, ты можешь прямо что плохое сказать? Ну, в плане, ну, в плане того. Но я могу очень, очень много сказать плохое про твой ОГ. Да, про твоих там руководителей, короче, синдиката Мафиоз. Ну, я же, правда, не помню Ты какую-то знаешь информацию о них плохую? Ой, я знаю очень много информации Я же, ну, в секретии играю Вот Я, может, очень много сейчас не помню Но, если ты мне напомнишь То у вас руководитель Я тебе могу сказать информацию Руководитель клана? Ну, да или альянса. ну давай начнем с клана. ну в данный момент у нас глава клана Мел. Мел, да? да. ну смотри, он. добрый мужичок. я его лично не видел. ну смотри, он перешел э, на трансфере. там трансфер был, он перешел, да? да, да, они прилетели с четвертой Лиона. Ну, вот если взять эту вот, по, по ситуации, ну вот про него что-то плохое не могу сказать. Ну, не, не знаю, они перелетели, просто вот сложно сказать. А до этого кто был? Я до этого не был в Вальянсе. Я до этого в переигру играл. ML, ML, ну... Если ты помнишь, я был в Хаосах, но потом... Когда случился конфликт э, в Украине, uh -huh. то я попросил Ворона, ну, главу Альянса экспансии на тот момент, чтобы он удалил меня сваров, потому что ну, я был тогда в шоке, что произошло. Я тогда, ну, не надо было отойти, я как бы не мог играть. То он удалил меня сваров. Как бы, потом я в фри игру поиграл и пошел в экспансию, посмотреть, как у них там. Uh -huh. Происходят дела Не, видел там в топе, да Вот это ты Ворон, говоришь В топе сейчас на... Ну, ну Ворон Ну, это его, наверное, персонаж Я не буду утверждать Ну, ты про этого Ворона, да, говоришь? Чтобы тоже прилетел на трансфере Не, Ворон тут был изначально А как он? А, он поменял ник? Ну, не знаю, можно это рассказывать или нет Просто ну, Понимаешь ну, кто-то из ОГЭ поменял у них на ворона? Я не знаю, короче. Я там не углубляюсь, а, там не, много... Ну, не знаю или не хочу говорить, так скажи. Там много руководителей, короче. А. И как, как бы кто там главней кого, я тебе не скажу. Ну, они ж прилетели. А кто был изначально глава? Я без понятия. Э, прилетел, кто с Леоной 4 прилетел, они зашли в этот клан И залавили его сразу И глава там был Игол, Игл Ну Игол то, то, блин Ладно, хорошо Вспомнишь что-то плохое расскажу Сейчас не помню Ну а про старый состав ОГЭ, что ты можешь рассказать? Смотри, а... напомни просто, кто там был, мне вспомнить очень плохо. Вот а, Свят, где был Свят? Ну, Свят... Где был Ива, где был Свят, где был а, этот... А... Точно знаю, что Свят был в ПВЕ. А Ива? Ну, они там выходили, заходили, я не знаю. А сейчас вот этот ср срачный кот, короче, рыгачный, срачный рыгачный. Это кто? Вот. Листерин, короче, королева Нарнии. Кто там еще у нас интересный бутылся у нас. Листерин? Листерин, да. да. С этого? Ну, для меня самые большие пидорасы это эти, как они... Ну, ты понял, кто. Это этот Ива, короче, да? Ну Ива, я как понял, он давно не играет, он кинул Леону. Я не говорю про человека, я говорю на тот момент про персонаж, который бросил клан, короче, ну забрал эти шлемы, короче, да, когда вот -то это вот и вы всех покикал. Ива. Да. Это было, ну может пару месяцев игры еще это было. Ты был у них в клане? И не был у в клане. Я просто видел эту историю, когда он весь клан покикал. Вот он просто весь клан скикнул под ноль, короче. И себе забрал вселенную. но он просто весь клан покикал. Под ноль. Угу. Вот. Это я Ива. А... А -а -а -а -а? Кто еще был интересный персонаж? Ну. Добрый кот тоже, он такой. Не совсем добрый. Вот. Добрый кот. Ну он тоже не добрый нифига. Угу. Ходит, ре режет всех подряд, короче. А вы ее. Что планируешь дальше делать, тем же заниматься в будущем? Я уже, ты имеешь в виду кошмарить. Я, наверное, я, наверное персо перетяну, оставлю. Оставлю только чисто. Я часто прокачал, но не знаю. Может, что-то меня как-то не блокирует. Думаю, может, дальше поиграть, короче. Вот. Ну, с нуля очень тяжело качаться. А какой у тебя самый максимальный левел? Максимально сейчас 62. А у тебя? 62 У тебя тоже? 66. А, 66. Ну Давай, тебя разблокируют персонажа. Ты мне, может, там... Покажешь через Дискорд своего персонаж, пусть там, может, я... расскажешь. Вот, если я замажу, я тебе могу еще давай персонажа показать. Я не хочу просто показывать, куда я переместился, какие у меня персонажи там. Это я не хочу говорить. Ага. Ну, я может, понял. я не знаю, может, я подумал, что, в принципе, ничего в этом такого и нет. Вот. Ну, Но трансфера мы не ждем не ну в принципе я там хочу остаться на том сервере хоть у меня сейчас это намечается намечается. Ну, на пятой линии там я один попешмарил а я просто думаю просто всех вырезать весь, весь клан нахер короче просто ну подчистую но ну, мне у меня синдикат просто из моих персонажей а там 50 персонажей Которые фармят авг Вот Поэтому, думаю, там устроить им Посёлок жизнь Вот <сínt> <сínt> Ну понятно Большие планы на будущее Космари сервер чуть-чуть Ну да Ну главное, что тебе это нравится, да? Ну да, в принципе Ладно, дрова, давай Хорошо, что позвонил, пообщались Сами можете услышать, дрова какой он человек, как он видит в целом игру и какие он преследует цели. То если вам встретится дрова, то не обижайтесь на него. Он просто так видит эту игру. И все что сказано в чате, думаю, не имеет никакого значения. Тем более в мировом чате. С вами был Розе. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.